Я не умру весной Когда за окном зацветает миндаль И встречные девочки, слившись со мной Беспечно плывут в бесконечную даль Нет, я не умру весной Я не смогу умереть если с утра ты сбежишь в коктебель Летом так и тянет на волны смотреть Ну а постель, есть всего лишь постель Нет, нет я, я не смогу умереть В осени, как ласковый зверь Я не умру никогда Я буду вечно живым Марсом в дымке беспечно скользя В маленькой знойном июльской Москвы Песню песней с собой неся Весной, когда за окном зацветает миндаль, и встречные девочки слышат со мной, беспечно плывут в бесконечную даль. Нет, я не умру весной. Bye.